И всем здарова, ребят, с вами я, Ванек, мы с вами продолжаем проходить Saints Row 3. Я вспомнил, что сейчас будет, блин, я вспомнил, что сейчас будет, возможно, это оно так и будет, так. На тап сейчас посмотрим, у меня 126 тысяч, кстати, можно на нибудь их потратить, на запись азота, ну, 26 уровня а там, на выкзакись азота, во всех ма машинах теперь есть, так, тап, и у меня... Я вспомнил, возможно, и не оно будет на самом-то деле, а Призрачный шанс, вот Сломанную дубинку, нет Первым Килбейн Убить бычка Убить Килбейна После Сайруса Темпла он единственный, кто у нас вызывает всякие подозрения там вот реально, ребят. Сенс Crusader. Sense Forces. ASP. Можно ASP взять, но я не буду его, пожал брать, потому что, ну... Он, ну... Crusader кабана. Crusader два кабана. Solar. Эм, не буду. Лучше, не буду. Лучше, не буду. Лучше, ну... Возьму какой-нибудь, ну, свой торч. Машинка. Прикольная просто. Крутая. Я на ставлю на то, что музыку не ставлю, потому что, ну, сам понимаете, короче, АП авторское право на Ютубе. О, сейчас придумали, вот на shift шиф... не на, на карты качи. То есть, если я взял, к примеру, одну тачку, то у меня будет на всех не... тачках нетруха, на всех машинах нетруха, скорее, будет. так, тут что-нибудь купить надо, потому что у нас этого не осталось, эм, как его там, сами сейчас посмотрите, вот, вот у нас вот взрывчатка тут не осталось, вот это вот не осталось, этого мало, этого мало-мало, не, есть, есть, есть, есть, это все. На эскейп на насад надо купить или улучшить оружие или. О, а может быть вообще оружие в арсенале? Это нужно взрывчатку. Вот эту вот на поменять на с вот этого аннигилятора не это выглядит по лучше честно говоря, чем это. Это гранатомет, это мед Ладно, аннигилятор оставим тут. Так что быть. Особо вот можно вот на.. Надо это, надо по идее на звуковой удар тут сменить, ну, ладно, принять, ага. все вроде бы. Едем, ёшкин кошкин. Торч, на горе меня, на машину мою. Ой, я, извиняюсь, я немножко проехал, миссию, миссию, миссию, проехал я. Лучше звуковой удар возьму, потому что ну, сейчас я... Ладно, я... Убью Килбая. Ты хочешь... должен снизить репутацию. So... Как ты можешь это сделать? Ну, может быть, кого-нибудь убить, а? Сорвешь его маску и будет в шоколаде, короче, для лучидоров маска — это самое важное, что есть вообще в жизни. Опрессор. А так. Я не already. тебе вообще ничего, This vaccine's updated because the blood will be flying soon at Murderball 31. Right you are, Zach, and who better to announce the official lineup than the champion himself, Kill <laughs> You know, opponents have been arriving from all over to face their fears and meet the architect of their demise. So stay tuned as the press conference will be coming to you live from the Three Count Casino in the hour. I can't wait. Come to me, Арпес Рогенки, кстати, перееду сейчас. Oh God, не делаю этого. <звук> На правую руку, потому что я правша. Я все всегда делал правой рукой ага. Оберзь добин с колонг, так. <свист> да... <свист> Отправляйте <свист> Порш, что Даши? <свист> Порш щас. <свист> Не, ну мне понравилось <свист> притворяться этим Сарасом, честно говоря. Лучидоры это совсем обнаглели Охерели, я бы даже сказал. Это джинглдорама специально для стилпорт -нью. Специально для новости стилпорта. Окей, кто Ладно, хватит все. Сока. Мы эту репутацию Килбэйн мы сейчас будем фигачить, портить, испортить, испорчивать, портить, да, испорчивать, поротить репутацию ему. А не мне. Так, сейчас, ой... чу, чу, чу, чу, чу, чу. Это чё? Нет опасного. Сейчас иди в воздух тур. Нет опасный, нет тебя, нет меня. Кровь окрашенного достижения портала. Oh Прежде с вертолетом, вертолет другой. Чё, он там? Извините, просто я не вижу... Нет, это был пилот. быть Не теряй его. Я не буду. Вот все. Брыжь с вертолётом до аэропорта. Это все? Нет, только не... нет, Нет, еще... и so Что у нас сейчас ещё? Надо, чтобы кабаны думали, что это Килбейн их подбил. Я пересесть не могу, с этого, к примеру, мест на другое. <смех> Дети последнего рестлера, рестлера, рестлера, рестлера, рестлера, рестлера, рестлера, рестлера, рестлера. рестлера. Не, мне нужно ещё тогда, получается, этот, вот этот танк взять. Тут много этих танков. Откуда они знают, какой я танк буду брать? Еще один танк, вот, ладно, возьмем вот этот, вот, вот, вот этот, вот. Все. Короче, прошли. Очернили чернили, блин. Майерса. Майка. Килбэйна. Да мы не знаем, блин. на поле много ноги. Ты лучший. Лучший. Лучший. Он рассказывает, что тот кто такой лучший кличный шанс? Вроде на 16, 17-600, 28 уровень авторчета. Так, улучшение способностей. Так, турнир слабо у полиции 2, быстрее спадает. Дальше на 35 пятом. Деньги есть, но уровня нет. Uh, miss... you know no. А, не, не, не, не, не, Не не, не. Это, <смешно> эта миссия должна была выйти до, эм, то есть она должна была выйти после всех эм, серий, после всех эпизодов, после всего, короче, она должна была выйти, ребят, ладно, короче, пока-пока, мы с вами разрушали репутацию Килл в этой серии, пока.